Специальная военная операция идет по плану. Почему мы все время должны утираться? Вот потому что, потому что потому. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком.